Мой многоуважаемый подписчик. Через 20 минут после выхода этого ролика будет стрим на Твиче. Поэтому, если ты хочешь со мной пообщаться на прямой трансляции, то бишь на стриме, заходи на Твич по ссылке в описании. Через 20 минут будет стрим. И мы там с тобой увидимся. А я желаю вам приятного просмотра. Наконец-то долгожданный кейс-баттл. Погнали. Очень, блядь, что это такое? А, нормально. Хорошо. Хорош. Хорош. Здравствуйте. Еще 60 каб. Ну, nice. хорошо. Вот, вот, вот реально хорошо. <звы> Скучались по бывшим временам, по открытию кейсов на Кейс Батли. Наконец-то. Человек вернулся. Привет, это притч Ютуба, но уже не лысый, а просто, как можно заметить, притч. Вы дождались этого момента, сегодня 35 тысяч рублей на кейс баттл, вот эта вот сумма улетит. Вы ждали, мы это сделаем, я надеюсь, на лайки, на поддержку. Кстати, часы на деле, в которых мы заносили по 100 тысяч просмотров на КБ... И вся атрибутика прошлого кейс батла, которая приносила удачу, присущна также этому ролику. Кофта, в которой я с незапамятных времен открывал, часы, ну и полностью это есть вся атрибутика. Ну ты сам понимаешь, кейс батл ролик будет крутой, реально поддержи и скажу еще немного. Начинаю стрим, заходят подписчики с ютуба и такие вопрос у всех один. Когда будет Кейс Баттл? И ты реально не представляешь, если ты был на стримах, просто вопросы, когда КБ, когда КБ. Ребят, вот на Твиче просили, просили, да, сделаем. Я читаю и комментарии на Ютубе, и чат на Твиче, вот вам Кейс Баттл, то, что вы так давно просили. Старый человек возвращается в мятой футболочке в часах, которые были, наверное, на всех роликах Кейс батла, и это будет контент. Погнали, поехали, лайк приветствуется, интруха, сейчас будет бум! Вот сейчас, знаешь, интересно, если я скажу, что по факту этот сайт раскрутил я. Ну, потому что на канале Человек-Человек этот сайт набирал реально много просмотров. Много ли народу с этим согласятся или нет? Ну, просто интересно. Я тут давно не открывал, многое поменялось. С того момента, как человека на сайте не было, и бонусные кейсы добавили, и вы писали в комментах, и я сам вижу, все-таки глаза есть. Что добавили также дорогие кейсы Блин, ну наберем много лайков, мы это все дело еще заценим Посмотрим, сегодня кейс за 30 Возможно залетит точно Ну и опять же кейс за 5000 бонусов Я не знаю, как их получать Кстати, они добавили поиск Я видел, что Никита Экстрим ролики снимает Сразу тогда напишем Экстрим показывает попу Странно, тут такого нет. А, избранный. Экстрим же у нас в избранных, друзьях. Вот, ловы сразу. Ну где? Знаешь, это как? Где деньги? Вот. А где Никита Экстрим? Вот здесь. Сразу, любовь это. Никитка, привет тебе. Ну вот сразу, да, понятно. Экстрим показывает попу, я думаю, тут все ясно. Вау, они сделали новую подсветку кейса Выглядит прикольно Кстати, сегодня без промика закидывал Ну что, тянуть кота за яишки Погнали да, Есть сразу дорогие кейсы Начнем с кейса за 5000 рублей И Можно, кстати, в избранные кейсы добавлять Мне вот интересно, они прокрутку поменяли или нет Да, смотри, прикольно мне нравится, честно. Ящик Пандоры. Сколько это? Пятерка. Ну ладно, а что, звуки-то есть? Я потому что звуков не слышу. Звуки тут достойны, но они многим могут не нравиться, поэтому я их лучше отключу. Я надеюсь, что по записи сейчас все ровно, потому что реально очень, бля, что это такое? А, нормально! Это хорошо! Это хорошо. Очень много народу, типа, просили, и запись, если не идет, то это такое. Ладно, надеюсь, все будет гуд, все будет хорошо. Все нормально, все хорошо, сейчас будем драться. Так, что и я... как копятся бонусы? А, у меня есть 3 300 бонусов. Так, а как получать-то? Хорошо, 3300. А это, смотри, мы открываем кейс. Ну, допустим, типа, тот же самый за 5000. Нам в теории должны капать бонусы. По бесплатным кейсам, кстати, я вот не, не помню, они тут есть или нет, или они, типа, бонусами заменили. Так, у нас было 3300. Дьявол народного единства. Ну, по крайней мере, мы можем открыть кейс за тысячу этих поинтов. По факту это кейс за 10 тысяч рублей. С него можно выбить, кстати, не такие крутые скины, вот скажу честно. Да, эти кейсы добавили, но бонус 10 тысяч, не знаю. Короче, мы можем открыть три таких кейса, они по факту за 10 тысяч депа. Запись идет, самое главное, потому что ну, все-таки эти кейсы не дешевые. Выпадает МК. Но честно такое, то есть ты открываешь, ты депаешь 10 тысяч, тебе выпадает МК за 700. Не очень бесплатный кейс МАК-10 тоже, вот, ну, по поводу бесплатных, да, этих кейсов новых Ну, типа, я заценил, мне не зашло Три кейса по 1000 поинтов открыли Ну, бульдозер, кстати, еще как-то, ну, 1500, опять же, нормально пойдет С тем учетом, что от десятки кейсов стоят неплохо У нас осталось, по-моему, да, 300, 300 этих БТК а, Здесь, конечно, выпадет дешевле, но есть всякие ножи, понятно Но это, скорее всего, типа, байт Там выпадет тебе нож, ага, конечно Ну, откроем фастом, потому что я не думаю, что это что-то крутое И на этом стоит заострять внимание я бонус баланса, понял В целом, ну, типа, прикольно То есть, ну, зайдет, сделаем больше деп, Но, опять же, это от 50 тысяч Можно выбить, типа, 3 рублей Ну, то есть, кейс не дешевый, а дроп лежит Ну, сделали бы хотя бы, я не знаю, ну, от 5, что ли Ну, типа, 2 400 Я уверен, что дешевле еще есть А, может, даже 25 этих поинтов тысяч Нормально Типа, 3к, 2к Ну, очень дешевые скины Но, опять же, низ 2000 может быть еще нормально Честно, не знаю, пиши в комментариях, что думаешь Мне кажется, ну, можно было сделать порог повыше А старые... Бесплатные кейсы, с которых сначала перчатки выпадали, убрали. Вот, ну, что я заметил. Ладно, чё языком молоть, давай еще откроем кейс, допустим, уже за 10 тысяч рублей. Блин, ну классно, вот, вот эта история круг, они сделали реально симпатично. А вот вулкан не очень симпатичный скин. Блин, ну вот, вот, классно, сколько лет я... Фу, лет, да, лет я по факту год нав... Хорош. Хорош. Хорош. Нет, хорош. Это прям хорош прям хорош. 61 тысяча рублей, дорогие друзья. Слушай, ну мы можем открыть самый дорогой кейс. Давай немного сольем. Давай немного сольем все-таки, чтобы хоть как-то... Как вот... Блин, реально вот эти нотки, знаешь, этого. Ностальгии. Как мы сливали э, шансы на аккаунте, чтобы потом скрафтить. Реально это такая ностальжия, что... Ой-ой-ой. Короче, я предлагаю сейчас открыть... Кстати, они до сих пор не добавили возможность открытия нескольких кейсов за раз. Ну вот это такая себе история. Здравствуйте, бля. Все, я, я кайфую. Кайфую, друзья. Я, я, дома, вот человек дома Но это тема мы сольем, могу сказать сразу Вот, что самое дорогое тут есть А есть интересно, как в былые времена, типа, супер ширпотреб за миллиард долларов Ну, типа, что-то такое было Короче, наш ну, мы сливаем по-любому, потому что нам нужно как-то восстановить э, Шансы на аккаунте Мы это делаем так, это не глупо Оно реально так работает, поверь мне На 99,9% сайтов Ну, оно реально так работает Плюс еще тут кэшбэк какой-то, если тебе апгрейд не зашел Но эту функцию мы с тобой оценили в, в крайнем ролике Когда, по-моему, сравнивали все сайты, типа, он Стоп было, мы вот что-то такое делали 56 тысяч рублей Можно, короче, открыть кейс за 50к, но не буду Дорого, ну и как бы, не знаю, вроде шансы Как-то более или менее мы профиксили Ну, типа, слили 15 тысяч Кровавая паутина, неплохо, 9 тысяч Ну, просто будем говорить, что круто, потому что мы сейчас слили Очень много денег, давай еще 30 -очку. А, подожди, стой так, а... Я немного не вкурила она вроде дороже еще 60к, бля, хорошо И ты Человек дома, вот эти вот салютики, знаешь Вообще круто, вообще классно Статрек стиле от кровопаутины 60 тысяч на балансе 66 По набору вот этого Чингис Хана, кейс за 50 тысяч 35м, 224дл МК, 224 дл МК 48 к Коготь, градиент, понятно все Рентген, я не нацеливаюсь на скины За 200к, потому что, ну, я просто Я сейчас реально не знаю, что с аком Я долго не открывал, может мне поставили шансы Типа, бля, откроешь там, выпадет тебе Типа, я не знаю, как, то есть если там на том же языке я знаю, да, что я открываю, ебать, я такой, вау, круто, выпало. Как здесь сейчас работает, я не знаю. Поэтому сильно на 200 тысяч, на 100 тысяч я замахиваться не буду. Кстати, вот что интересно, они тут не вставляют, допустим, обычный нож, бабочка, гамма, вон. Они прям пишут, статрек. То же самое ВП гидро, сувенирная по гидро. Ну, то есть, вот это мне интересно. Опять же, два огненных змея, статрека обычный. Почему просто не вставить огненных змеев в этом вопрос? В остальном, градиент 40 тысяч. Я, кстати, не понимаю, почему он такой дешевый здесь. В остальном, вроде бы как, более или менее норм. Но ну, кейсы за 30, кажется, что... Просто я открыл, я даже, ну, как бы не посмотрел, что лежит. Градик, кстати, градик неплохо было бы выявить. Пустынная гидра, ну тоже норм. 14к удар молнии, пламя, градиент, штык, нож. Деп, но ну, я. Скажу все-таки 35к, потому что Неважно, там оставалось, не оставалось на балансе У нас было 35 тысяч изначально Там 2 с копейками оставалось да был меньше, но тем не менее, 35к Сделать x2, то есть даже ну 70, 80, ну может 60 тысяч рублей Неплохо, попробуем пойти по Апгрейдам, опять же, как, как мы Всегда делаем, а я, кстати, не знаю, использовать баланс Только балансом тут нельзя Я про это забыл, что придется открывать кейсы Короче, я чего предлагаю, давай-ка мы сейчас с тобой Немного подсольем шансы на Аки Это хорошо, но мы это скорее всего будем сливать мы сейчас с подсольем, оставим еще раз 1030 рублей на балансе и пойдем онли короче апгрейдами ну как мы и делали это в далекие 80 реально то есть тема рабочая я ну, на мне проверено здесь я это прекрасно понимаю кстати чекай, после того как более-менее дропалось а нет еще сейчас нот же выпал который нас окупил я хотел сказать типа, начинает сливать но по факту оно, но она выдает неплохо честно то есть выдает классно и я вот реально сижу я не знаю видно по мне или нет но я рад что я вернулся на кб не было давно роликов вы просили и честно не зря потому что что Я кайфую душой, как говорится, и телом Реально я от этого кайфую Это, ну, как знаешь, приехал там к бабушке Или к дедушке в деревню такой, типа, вау Ну, ностальгия когда там маленький, возможно, здесь был, тут то же самое Почему такой дешевый нож, не понимаю Ну и у меня, типа, на КБ то же самое, потому что, по факту На... Когда я э, вышел КБ И мы начали по нему делать ролики очень много аудитории от кейс батла наформилось. честно, тут, тут врать я не буду, поэтому, блин, это круто, ну, реально, я, я прямо от этого кайфую Мы сейчас сольем все эти скины, я, кстати, не знаю, о, да, тут можно, смотри, за раз, не... вот, это, вот это классная тема, я не, не помню, на каком сайте еще можно такое делать, но тут, короче, за раз, фастом можно сразу несколько апгрейдов прокручивать, это, ну, реально удобно, там нож дошел <смех> мне показалось, что ночь сейчас дойдет. Ну, типа, процент плюс-минус одинаковый. Снавливается вот здесь. Все. Ну, это Вин. А, 31... Тысяча. Бля, ну это вот, он знаешь, так Очень близко постоянно ходит. Цена Ну, X2, допустим, от, ну даже от 50 посмотрим, что здесь Есть. Удар молнии статрековский Прикольно. но ну, вот они прям пишут А, так это апгрейд, тут статрек скин пишется Окей, нормально. 50-55 За 60 то Миллион раз есть градик, его, в принципе, можно будет Сделать. Ну, типа, градик это, бля, это Ходовой продукт на самом деле. Это, знаешь Не скин с припиской статрек Вот а, нож у меня топ-3 Изика выбил До сих пор на продаже стоит. И то, закупился он когда на Изике мне выпал за 80, я уж продаю за 60. То есть тут с графиком элементарно все будет попроще, но ну, это реально очень ходовой товар. Плюс он дорожает, и если выводить, то это класс. А у меня вот такой статрек легенды за... Это мой нож! Отвечай, это мой нож! Я даже сейчас чекну, да, Он на маркете продается статрек бабочка легенды. Вот, чтобы вы понимали, это нож за тысяч короче, это топ-3 грязных э -э бабочки статрек. Стартрек, нож бабочка легенды мира Это мой ножик продается на теме, потому что тут скины берутся с тема. Но опять же, свой скин у меня не купится никак Поэтому тут вообще без вариантов Х2 сразу сделать, ну мы очень много слили То есть в теории оно может зайти Если не сдет, бля, будет очень обидно Можно сделать следующим образом Давай вообще рандомный кейс с куртанем, не важно Потому что ну, мы будем бустить баликом Тут вообще по барабану просто что выпадет Короче, можем сделать 45 тысяч Вот, Но апгрейд зайдет 100%, то есть тут можно даже не переживать Но ну, просто если не сдет, у меня сгорит жопа Зачем мы сливали балик а может он, в принципе, и... Nice, Найс, ну, окей. Okay. Ну, честно, честно, честно, страшно немного. 46, и, допустим, но ну, еще раз, 155 тысяч, градиент. И вот тут такое число ровно 60 тысяч рублей. Вот ни и больше, ни копейка меньше Мне интересно, сколько он будет в стиме, плюсом ко всему Я вот почему-то уверен, что он о, в стиме Типа стоит 1080, это исключительно с скином Баликом я больше, а, подожди Да, смотри, я не могу баликом докинуть Хотя у меня 7000 есть, поза орла, а, подожди В какую нафиг позу орла, у нас нож Мы делаем, давай-ка мы подсольем сейчас Давай-ка мы сейчас с тобой подсольем, открыть быстро Показываю, как работают апгрейды на любом сайте Просто чекай, ну, бля Реально, про проверено на моей шкуре чего? А, окей, понял. Я такой, типа, че, бля? Короче, 7... Ну, 6 тысяч сливаем. Небольшой слив, но тем не менее. Короче, X2 с балика сделать, я думаю, бля, возможно. Причем даже там меньше, чем X2 будет, если, опять же, смотреть. Ну, даже суммы депа это меньше, чем X2. Но, блин, все равно страшновато. Так, где он? Поиск. вот, бля... Он стоит в Steam 80 тысяч Погнали, Позорла, вот вы, не помню, видели, не видели Короче, сейчас я даже настрою обс Ну, замечательно, да, чтобы вот чисто Я был где-нибудь над апгрейдом, под апгрейдом Бля, почему экран так далеко? Вот мне, давай-ка мы его приблизим ну, типа, вот другое дело. Но, опять же, мне нужно, надо будет превьюху сделать, поэтому я же на превьюху всю эту историю заскриню. И вот сейчас, наверное, кульминация просто всего ролика. По итогу, как выдает кейс-баттл. И выводит ли он... Не, ну то, что он выводит, здесь без все таки каких-либо сомнений. Мы нажимаем прокачать. Я себя чуть побольше сделал. Надеюсь, вы не против. Поза садимся. Дефолт. Прям дефолт кейс-баттл, как было раньше. Поставь лайк, подпишись на канал, подпишись на Инстаграм, на ВК, подпишись на Твиче, переходи на нашу банси коллекцию, я еще не знаю, что прорекламировать, эти нарезки в ТикТоке собирали миллионы просмотров, реально, без приколов, КБ нарезки набирали очень много, короче, поехали, поза Орла принеси ну 75%, мы слили, если он не зайдет, ну типа это будет просто ГГ, ну... Найс, nice. хорошо, вот, вот, вот реально хорошо Причем зашло, тут же видно шанс, зашло на прям лоу проценте По итогу, Глог Градиент за 60 тысяч рублей на сайте, но опять же такой момент, что в стиме он скорее всего будет стоить дороже сейчас мы всю эту историю с тобой проверим Ну честно, вот заключение, э, наверное говорить рано, потому что еще не конец ролика Но все-таки ради справедливости, блин, прошло очень много времени с момента последнего ролика из батла. И вот, ну, честно, ребята Добавили вроде немного, но вот элементарно Вот эта прокрутка вокруг кейса Новая прокрутка, ну как новая Прокрутка старая, но ну, вот этот эффект, он зацепил То есть они добавили не так много Новшеств, если можно так выразиться Но, блин, они цепляют Я не знаю почему, эти э, бонусные Кейсы, вот вроде бы все Как на, надо с позорла Уйти, я что-то сижу, не сижу Вот вроде бы все, как на, блин, ну на любом Сайте сейчас и кейс бонусные там за баллы, но, ну вот, честно ну, лично для меня, возможно, потому что, блин, я очень давно снимал Кейс Баттл, у меня он заходил, и у меня какое-то положительное, что ли, впечатление о сайте осталось. Для меня это приятно сделано. Я не знаю почему, хотя вроде ничего тут нет такого, чего на других сайтах нет. Вот эта история... Она есть на всех сайтах, тут, блядь, ну, бонусные кейсы, типа, это уже, этим уже никого не удивишь. Прокрутка, она тоже везде разная, везде уникальная. Но я не знаю, ну, почему-то вот здесь, оно, типа, ну, оно меня притягивает, честно. Обычный дизайн сайта, вот, ну, ничего просто экстраординарного нет. Обычный дизайн, по факту, даже без заднего фона, ну, там, человечек, конечно, нарисован, дефолт, опять же. Обычные кейсы, причем нарисованы, ну, честно скажу, не так прям, что ой-ой-ой, как круто. Обычная прокрутка, не нет возможности открытия нескольких кейсов. Может, опять же, это берет. Я не знаю, почему. Вроде бы непонятная вот эта вот сортировка. То есть даже нет от большего к меньшему. Ничего нет. И я просто не могу понять, почему, но сайт чем-то меня цепляет. Вот, честно, небольшое откровение. Но ну, это опять же видно по просмотрам, что вы это смотрите. Вы это смотрели, смотрите и, скорее всего, будете, я надеюсь, смотреть. Ну, ладно, хватит сдержа. Уже, наверное, и так много всего сказал. Главное, что вот, ну, у меня сейчас хорошее настроение, это знаешь, как сказиком. Пока тебе слот не выдаст, ты будешь его говнить. А как он тебе выдаст, ты такой, типа, вау, слот крутой. А даже если он тебе не выдал он крутой, скажешь, блин, какой-то кал. Тут по факту тоже, наверное, то же самое. Я фактически сделал X2. Сейчас забираем скин и, ну, может быть так же. Короче, я не знаю, очень много мыслей. Я с этим всем с тобой поделился. Сейчас будем ждать вывода глака и чекаем, что по прайсу. Мне вот интересно э, Steam Price именно данного экземпляра. Скин я, собственно говоря, <laughs> забыл. Короче, вводим график, смотрим, сколько будет прайс. Ну, уже, знаешь, как-то вот это вот прошло впечатление после выигрыша. Короче, ждем. Ну, я думаю, по, просто в вангану по Стиму 80 тысяч будет. Мне почему-то так кажется, он должен стоить дороже, чем 60 точно. Я не понимаю, в принципе, что с ценообразованием на КБ скины стоят дешевле фактических скинов в Steam. Ну, типа ХЗ, я немного не понимаю. Ладно, идем. В общем, ребят, я записываю концовку этого ролика через сутки, потому что были какие-то проблемы, не знаю, не подбирался он по тему, в общем, он не выводился. Я так несколько раз попробовал, и вот только через сутки получилось вывести. Глок Градиент пришел, здесь немного уставший, я просто приехал, нагулялся, находился, вы не обращайте на это внимания. Глок Градиент пришел, он стоит 69 тысяч. На 9 тысяч дороже, чем по сайту, но вот про чей и говорил, что прайс вот здесь 88, 87, 74, то есть фактически, ну, продать можно этот блок дороже, на самом деле хотя продаж за 56 было ну я это на самом деле в расчет не беру потому что фактическая стоимость от 80 тысяч рублей поэтому блок мы забрали но я думал что он 80 на стиме будет стоить вот такая вот история получилась всем огромное спасибо за просмотр этого ролика за поддержку также спасибо я надеюсь он вам понравился если будет много лайков вернем времена с кейс батлом тем более всю систему с бонусными рублями с бонусными поинтами мы сейчас поняли можно делать контент очень крутой ну и дорогой да как вы все привыкли всех люблю всем спасибо всем пока до новых встреч это был я человек